Итак, был приобретен электрический измельчитель. Сейчас вы увидите от первого лица его разборку, сборку, распаковку, сборку и эксплуатацию. Пробную. Такая у нас небольшая коробка. И здесь у нас толкатель, я так понимаю Придется делать хитрый ход конем Инструкция Нахрен нам инструкцию, мои русские люди Смотреть будем, когда что-нибудь сломается А пока А пока Колесико Все туда И это туда. И это. это что у нас ключи на положили? Посмотрим, что у нас тут. Заключики в комплекте. Не достается ключик. Шестигранник. И какие-то заглушки. Ладно, заглушки потом. Не будем-ка мы Я так понимаю Вот эта штука Надевается сюда Так Теперь я поставить. Открыть. Вот такой вот аппарат. Аппарат, аппарат, колеся. Колеся. У нас, я так понимаю, одевается вот на эту штангу. Ось. Или ос для затяжки не хотелось бы лазить в инструкцию честно говоря ну да честно. давайте посмотрим в инструкцию сборка все-таки ну, все-таки. так все понятно видно Ось, втулка, колесо, шайба, гайка Гайка с шайбой А эта шайба, я так полагаю, вот так вот Хоп Здесь мордюр Колесо И не лезет. Что не лезет? Да хер не лезет, батю. Вот так. Шайба, Гайга Шайба. Пока я кручу гайки, можете внимательно прочитать характеристики Так, ну чё, вроде катается Сборка завершена, я так полагаю Нахер нам инструкция Так, эта байда у нас должна быть Как-то так. Оба. Все у нас готово. Запускаем. Шумит. Пора провести испытания. Найдем подходящее большое ведро. Ну, пусть будет хотя бы это для начала. О, веточку нашел. Толкатель мешает ведру, нормально стоять. А, нет, не мешает. еще одну. С этими ветками справилась Посмотрим Ветки побольше Это ладно У нас тут есть Яблони О, три. Зафигачим Вот эти Веточки я тут тоже такие рачмы. Dat is wel. Целое ведро высококачественной мульчи На этом, пожалуй, можно закончить наш репортаж